А, Саша, приветствую тебя. Хочу тебе такой вопрос задать. Ты Аврору начинал развивать в Германии, в городе Гамбург. И там у тебя была такая хорошая услуга – доставка продукта на дом. А как сейчас здесь в Таревьехе, Вот Ты живешь уже некоторое время в Испании. Как здесь обстоят дела с продуктом Авроры, с заказами? Как люди здесь получают наш продукт? Э, ну, Здесь пока получают по почте. Есть несколько человек, которым я сейчас привожу. А в Гамбурге... А... Ну, я люблю ездить на велосипеде, по Гамбургу особенно. Поэтому, ну, я собирался, когда в Рим ехать на велосипеде, мне нужно было 50 километров в городе наезжать. Поэтому я тогда создал эту услугу и начал развозить просто продукцию, чтобы просто так не ездить. Вот, было там где-то человек 40 у меня, которые брали эту продукцию. Кстати, для Гамбурга хорошая новость. Сейчас там такого человека нет. Создайте сервис людям такой же, будете зарабатывать столько же денег, и потом выбирайте страну, в которой жить.